Всем привет на связи мистер офисерк мы продолжаем игре кларка в игре Шайдов of the том и так в прошлый раз мы с вами сделали мало чего но все таки мы что-то да сделали Итак, мы если так о глобальном то забрали вот этот документ насколько я помню нашли одну еще нам deus разгадали Загадку монолита, проплыли через расщелину под вот этим носом, ну и под носом еще мы нашли место, где можно копнуть. Возможно, это и было то место, где просто нужно было копнуть и все, а расщелина это, ну расщелина, она и есть расщелина. Вот, ну и, собственно, побывали у торговца, продали ему все ненужности, а также сделали еще одну интересную вещь, это себе навык благодаря которому мы теперь можем улучшать оружие до 4 уровня и мы это сделали с нашим луком теперь у нас замаксенный лук ну а сегодня мы продолжим идти к текущей цели а почему мы продолжим к ней идти потому что мы застряли вот в этом месте потому что под конец подошли к ионе и к сожалению, он сюда не успел зайти или не захотел. Ну, в общем, Зелебоба, он и в Африке Зелебоба. Что ж, мы попытаемся сейчас выйти с этой ловушки, в которой есть куча ловушек. И я так полагаю, мы сейчас едем вниз, да? А нет, они тут, лесенки. Только нужно быть аккуратным. Потому что, знаете что? Потому что может все это сейчас обрушиться. А Нам, наверное, каким-то макаром нужно попробовать прыгнуть вон туда. Здесь вот еще, видите, какие красивенькие есть статуевенькие. Так, ладно, пробуем прыгнуть. И... И нет. И ничего не получилось. Так, ладно, я понял. Что ж, мы можем нырнуть вниз, пособирать травушку-муравушку, и не только, наверное, травушку-муравушку, а потом уже выдвинуться дальше. Так, возможно, мы где-то здесь найдем еще какой нибудь дичь, а может быть и не найдем. Так, давайте попытаемся это сделать. И будем всплывать, когда у нас прям ларка будет Просить воздух. Хотя, я думаю, пора. Так, дохнула. Я все пытаюсь найти, знаете, место, где мы можем что-нибудь еще копнуть. Но что-то оно вообще никак не находится, да? Жалько, жалько, жалько. По кругу плавать это негоже, если честно. Поэтому давайте выплывать отсюда нафиг. Так, елки зеленые. Да вы серьезно? Твою жизнь, чья-то рука была. И нас уже колбасит. Лара, Лара, давай вылазь отсюда нафиг. Давай, давай, давай. Вдохни, глоточек воздуха. Так, стоям бы. Это мы обратно поплыли. Давайте еще раз. Я все надеялся, что там может быть что-то да будет, но там вкусности не было, к сожалению. Так, у нас есть угорь, который нас захочет отням-нямкать походу. Нам придется от него прятаться. Все травки мои. Давай. Так. Второе пришествие. Нам срочно нужно вдохнуть воздуха так и давай туда быстрее лара давай тут еще один поросенок все пипец Какой ты паразит, а? Вернемся чуть-чуть назад. И... Блин, откуда у вас тут столько взялось, а? Просто не понимаю, а? Стоит ли нам вот это все тут забирать? Или не стоит? Давайте попробуем. Хотя тут, блин, если честно, тут по мне тут, тут ничего такого нету, честно вам говорю. Сейчас это гадость там проплывет. Ой-ой-ой, какая хрень. Где тут у нас? Краснючий, башмачучий. Так, там у нас еще есть трава. Куда же мы без травы-то? Ребята. Так, где эта гадость? Все, по-моему, мы все забрались, все что можно. Пора отсюда валить. Я знаете, что может быть? Может быть, что? Но я не уверен, конечно. Типа, вон там сверху что-то может быть. Так, что-то новое нет? Так, где я вообще? Я в каком-то месте, о котором... Киш! Киш! О котором никогда не догадывался. Так, все, я пошел в расщелину. Ничего я там хорошего не нашел. И карта видите тоже ничего хорошего не показывает значит значит ничего здесь и нету да блин вода to be continue хотя нет смотрите как пусть в тайный город пройдет испытание паука боже ж. это ведь реально паучок так ну судя по вот этой линии нам придется сюда лезть причем лезть мы будем вот отсюда потом пойдем сюда дальше как мы будем действовать так тихо кто здесь о. красота конечно же нет Так, такого трава и не только как всегда нам дают то, что нам не особо-то и нужно. Ладно, я все понял. О, золотишко. Это тоже нам не совсем-то нужно, но ладно, заберем -ка. Так. Спасибо. То, что даете мне возможность куда-то достать. Так. А, ну все понятно и я оказалась в какой-то пещере судя по всему тут а до этого и... ты не могла сказать и он нас не слышит представь себе какие тут камни как он как у нас вообще может услышать лара чем ты думаешь почему я не могу допрыгнуть объясни мне лара что с тобой не так Так, получилось. Так, паучок. Какие-то знаете, как будто летучие мыши. А? Так, я все пал. Так, отлично. Иона, если ты меня слышишь, я у первого испытания. Паук, я заберусь наверх. Больше я не унесу. В смысле, когда ты их успела наврать? Мы же вроде продавались Жестко, конечно же Может быть, откуда нам Они прилетели сами? Может, мы подобрали? И они были в каком-то ящичке? Так, давай, что тут делать-то надо? Я совсем не понимать Ныряем и нырять нельзя. Вот дела. Э -э -э, вон оно, ч. Надо разбегаться и прыгать. Чтобы мы мог подумать. Так, тут у нас есть какая-то хрень. Под названием золото. А, это не фриты. Окей. Но сути не меняет. Приношение были золотишко до нефрита. Так, окей. Темпем дальше. Тут у нас опять грибы. Так, а здесь у нас... Подскажите нам. Здесь у нас самовар. Так, ну ч ⁇ мы теперь выше, да? Зацеп за скал, бросил для дорог, прыжки, нажмите Е. Но нам нужен разбег, это прям сто пятьсот процентов. Так, вопрос откуда я пришел? Это а тут, а тут оказывается есть возможность сюда пройти еще, а я что-то туплю или нет? Или я отсюда пришел так так так так так это все грибы это все грибы ну, блин неужели это прям два хода зачем только они так сделали ну ладно ладно так ну чё ешь так нам нужно качаться Оп Оп А, кстати, мышки-то реально заслетают Оп. Оп Оп Оп Оп Ах ты, казаст, дерьза, Докачались, блин Так Так так, Е, бойс! Фью. я ж думал, пойдем вниз и все заново начнем, но нет, нужно было побольше покачаться и прийти к успеху. Так, отлично, мы вышли испытания, урла, а, вышли, да? М -м вышли, подумал я, но нет, но нет, невероятно. Путь таиный город испытание орла мне кажется оно как-то связано с ветром. Я двигаюсь дальше на запад сейчас спускаюсь вниз тут подземная река. <связь> <связь> Ай блин куда ты там идешь зачем ты там идешь я просто не понимаю Иона так ладно выглядит конечно это глупо очень и очень глупо. Он куда-то на запад зачем-то идет. Так, тут мы уже не можем подняться. Нужно прыгать вот здесь, походу. А, ну, она даже у нас просто поднимается. Какая ларка, а? Так, здесь вот так я вижу, что можно сделать. И... Спасибо. Базовый что лагерь. В конце всех этих испытаний? Знаете, что ждет? Навыки город. нас Но... ждут. Что еще? Так. ответы. Я надеюсь найти ответы. Может, все-таки.. С испытаниями, э? ну что, подсветим, да? Или вот это подсветим? Давайте вот это подсветим. А то попозже подсветим. Так, теперь у нас есть подсветочка, отлично. Смотрите, сколько всего я вижу сразу. Нет места, ничего не могу взять. Видите, да? Ух. А я же говорил, это очень и очень мне поможет. А вы что думали? Что это бесполезно, да? Не, это никак не бесполезно это все полезно так ну что вот мы и подобрались к этой штукенции я вижу здесь вот есть видите лесенки за которые мы можем схватиться так ага. теперь нужно разбираться что это за механизм как его можно использовать итак у нас есть Какая-то дичь непонятная. Так, куда мы можем, наверное... Хотя, смотрите, мы тут можем смело и спокойно передвигаться, да? Так ведь? Смело и спокойно. Так, есть вон так какая-то дверка. Это, скорее всего, та дверка, которая нам нужна. Так, здесь у нас вырывка. Если эта штука вращается, то... то пока я не понимаю, что. Тыкс. Интересно. И ничего не понятно. У нас есть вот эти синие, и мы можем с ними... ...взаимодействовать. Мы можем с ними. А вот с вот этими балочками мы не можем этого делать. А жаль. Очень и очень жаль. Так, давай. Лара, тут мы все поняли уже с тобой. Столько столетий прошло, а она до сих пор стоит. В прошлый раз я этого не говорила. Уза. Так. бесполезно да ты тут, тут я вот не знаю мы сможем мы сможем вот так вот как смертой мы там я думаю сможем побегать нет Эх ты ла ла ла ла ла ла ла ла и как мы это можем все за за этого вот, заюзывать? О, спасибо за подсветку. О, отлично, отлично, отлично, вот. Так, она у нас как-то спрыгнула, ну да ладно. Давай прыгни, Лара. Крыло фото. Если повернуть, то получится лестница. Ага, надо пойти, где запустить механизм? Так, там мы можем заниматься. Надо спуститься. Ну мы можем вот сюда. Чтобы подняться, да? надо спуститься. Здесь мы вряд ли уже что-то сможем сделать. Вот здесь у нас есть возможность приподниматься. Так, ну вот эта балка, мы можем якобы по ней топать. Окей. Чтобы подняться, надо спуститься. Так, здесь мы можем прыгнуть. Так. Я пока вот не вижу. Сути, сути, су сути. Так, чтобы подняться, надо спуститься, понимаете, да? Пускаем свою паутинку. Так. Что-то это нам дает? Так. О. -о, -о. ветер дует эти паруса вертятся приводят механизм действия и и он раскручивается все это дело так а что мы тут можем сделать а тут мы можем сделать вот такую потрясающую вещь осталось понять как мы ее здесь можем зацепить. И все будет шоколадно <Слышко> Я понял Так, как Как нам это сделать? М -м не понимаю, зачем нам та штука Но понимаю, что каким-то образом Мы должны зацепить Эту систему за ту. Так, а если мы как-то туда проникнем? Это возможно сделать? Может быть этот путь туда и идет? Потому что, ну, никак мы не можем зацепить эту систему. Давайте пробовать, что я могу сказать. О, крюком ты зацепилась, Лара. Молодец, молодец. Так, прыжочек. А здесь что мы можем сделать даже не представляю Так, и что это нам даст а мы можем подняться повыше Так, о, -о, -о. о что тут происходит а здесь мы можем спуститься пустить свою веревочку это ведь неспроста тут так сделано, да, чтоб мы побегали, конечно же давай давай давай весь умничка умничка молодец я думаю так никто не сделал ну вот надо соединить лебедку с центральной колонной. Отлично, как я и думал. Много так происходит. О. Замечательно. Отлично, мы раскрутили еще и вот эту штуку. Так. Надо подняться наверх. Ага. У нас есть три лесенки. Благодаря которому мы можем подняться наверх. Хотя. Ну да. Именно по этим лесенкам мы и будем сейчас подниматься. Так. Так. Все с вами ясно. Держимся. Блин, капец, тут, конечно, механизмы. Так, сейчас эта хрень пройдет. Давай. Есть. Так, мы на месте. Надо подняться повыше. Так, там у нас... Что-то оно-то вращается, то не вращается. А, то здесь, то там... Так, ну что ж, лезем вверх. Да Ладно, что, прыгать надо, что? Опец, а. Так, лишь бы тут у нас какая-нибудь дичь не происходила. Так, аккуратненько, аккуратненько. А, ну это то самое место. Отлично. Ну и все, что я могу сказать Отлично, мы здесь Запустили всю эту дичь Которую я даже не думал и не знал Так, я поднялся повыше И, и, и чё? А хрень это у нас Не запускается, да? чему-то надо Подвязаться Просто к чему? Здесь вот у нас еще есть место. Просто как туда попасть. Надо, говорит подняться повыше. Зачем? Так. Честно, я не понимаю пока что мы можем каким-то макаром запрыгнуть вот сюда каким-то макаром каким моя не понимаю Совершенно не понимаю. Так, сложно. Сложно, если честно, да. Никто не говорил, что будет легко. Зачем ты, Ларка, нам сказала туда тёпать? Я не совсем понимаю. Давай ниже переходи. Обратно. Так, мы можем тут и выше зачем-то. Так, ну давай спрыгнем. Я не понимаю. Так, давайте смотреть, что тут есть. У нас есть вот эти хрени, которые нам будут мешать. Нам, походу, надо действительно как-то туда подняться. Я не понимаю. Так, ну-ка, давайте тут чуть-чуть походим. Видишь, с этого ракурса нам что-то в голову допридет. Да Пока совершенно ничего не приходит. Там какое-то странное маленькое местечко. Так, блин, я не понимаю, я не понимаю. У нас есть вон то место, но оттуда мы сюда поднялись и с вами. Туда мы попали, а теперь нам как-то надо туда попасть. Так, а туда мы можем попасть, вот какой-то есть ходик. Ну-ка. этот ходик как нам попасть вот сюда повыше может мы можем как-то запрыгнуть нет ну-ка ну-ка ну-ка ну-ка ну ⁇ лки серьезно да ты серьезно лара капец блин пока сюда не залезешь Естественно, блин. Офигеть, мы нашли, ладно, мы нашли путь. Эту так, еще ага. молодец. Так, ну ладно, хоть хоть что-то мы сдвинули. Сюда нам не дают, да пойти? А, это мы в том месте окажемся, да? Я понял. Все теперь стало на свои места. Так, давай еще раз. Нет! Вернись лестнице. Вернись, я сказал. Отлично. Полезли. Тут, блин, прыгать надо. По-другому просто никак. Давай, поднимаемся. Значит, нам придется сейчас прыгать сюда. Так, ну дальше идти, походу, сюда. Но, как я видел, там еще есть лесенка, вот. Да? Или мне показалось, что тут лесенка была? Ну вот эту штуку, наверное, как лесенку можно использовать. Да, скорее всего можно, но пока мы попробуем. Оба держимся, поднимаемся повыше. Так, еще выше и еще выше. Так, тут надо подождать немножко, да? Чтоб нас не огрело. ай ай яй яй Нам чуть это та не сделали. Да ты серьезно, эй! -э -э! Какая ужасная смерть. А как туда так это быстро пролезть-то? Я вот что-то пока не, не, не, не представляю. Согласен. Но так мы ничего не сделаем, да? Так, но мы можем. О, -о, -о, -о, О, ну да, куда завязать? Ага, вот она, куда завязать. Так, сложно, но можно. Теперь нужно понять. допустим запрыгнули мы сюда зачем нам туда ползти мне кажется незачем давайте пробовать мое предположение так здесь ржана а, тут мы никуда не могем да Блин, честно, я не представляю тогда, зачем нам сюда вот поползти. Прям тайминг надо. Так, так, так, так, так, так. Оп, О, есть. Повезло. Успели. Надо опустить эту преграду. Блин, я даже не знаю, что тут дырень есть. Оказывается, есть. Но мы, походу, ее и видели с вами, когда смотрели куда-то сюда Так. Она говорит, упустить преграду. Так, ну давай, повзаимодействуем сначала здесь. Ага. Не то пальто. Окей. Так, каким-то ее образом нужно... Сломать тут все. Где-то тут у нас должна быть ручка. Ручка. Вот она. Так. И эту ручку. Эту ручку как-то надо взять, да? Так, ну давайте пробовать как-то взять. Хе-хе ого, да, да ты серьезно. Если потянуть за крюк, откроются ворота. Да это понятно, а как запотянуть-то? За что его завязать? <связь> так, мы можем тут как-то взобраться туда. Вставать некуда, да? Это моя Моя не понимать Моя не понимать Эту хрень Мы почему-то не видеть Серьезно, мы не видеть Отсюда ее И как быть? И как тут быть? Так, и выше не подняться. Интересно. Вроде бы все есть, но я пока не понимаю, как мы можем механизм этот запустить. Нам нужно открыть эту хрень. Блин. Просто не представляю. Может сработать. Ясно. Ясно, короче. Рычал а -а -а. слишком старый. Дверь не держится. То есть временно, да? Окей, ну тогда все понятно. Где у нас там? Надо соединить это с центральным столбом. Казань, не успел я. будет так вот черт так не выйдет М -м -м. надо соединить эти две катушки логично а -а -а, кажется я понял что нужно сделать смотрите Вся. Все, теперь ясно Для чего вот. это было нужно Так хорошо, теперь лестница и... Ну что, едем дальше? Разгадывать загадки, это, конечно, круто Так, ну и благодаря той лестнице Мы можем пойти дальше Так Ой-ой-ой я-то думал, что она не хочет Ой, двигаться, а? Так, все сломалось. Может я смогу забраться на механизм? Я там уже был. Так, нам нужно туда, да? Блин, как же ты запарила эту хрень-то? Так, нет! Э, соскользнула зараза. Так, ну у нас есть еще один шанс. Правильно я говорю. Не надо было, да, сломаться. Не все так просто. да вы серьезно что за нафиг а? почему я туда не могу запрыгнуть может я смогу забраться на механизм может да что за нафиг не ну серьезно давай лара давай должно получиться или я не знаю что нужно сделать чтобы туда попасть так давайте чуть-чуть подождем Что нам даст вот может, эта хрень? Я на мы сможем туда запрыгнуть, да? Так, тут мы не сможем запрыгнуть, возможно, поэтому вся дичь происходит. М -м -м. Серьезно, может быть, в этом вся и суть проблемы-то? ебой Так. Теперь нужно быть аккуратным. Да, блин, сколько всякой этой хрени а, тут двигается. Все, все понятно. Понятно, почему мы там спрыгивали. Нам не нужно было, да, мы не могли ни за что захватиться. Вот. В чем была беда. Так. Ну, здесь нам нужно в сторону прыгать явно. Так. Тут, походу, нам за пределы того, что я вижу. Отлично. вот они, перышки. вот то место, где мы были не так давно. Надо продолжать подъем. Пипец, конечно. Какой еще, еще подъем? подъем? О боже. Так, у нас есть э, возможность встать на эту хрень Так, там мы зацепимся за ту ерундень И чё? И чё это нам даст? Но тут я полагаю мы никуда не сможем запрыгнуть да да я был прав еще один подъем давай пойдешь нет так а мы про прохукали место Тут надо понимать, куда лучше всего прыгать. Что-то смотреть, какой тайминг. Сюда, потом туда. Так. Лара! Ну что тебя? Съешь что-нибудь что ли? Держимся. Так. Я даже не знаю. Что и делать. Так, так, так, так, так, так. Ждем, ждем, ждем. Так, е-е-е-е-е. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Так, а тут нужно перемещаться сюда. И, походу, куда-то прыгать. Вопрос только куда? явно не сюда вот оно вроде место хотя нет отсюда мы наверное разбегались ну ладно сейчас посмотрим нет разбегались мы отсюда нам нужно туда ну вот мы и походу и прошли эту мельницу <тю Kaitlin> и, и, да было интересно вот сюда нам нужно прыгнуть. Ах ты ж зараза! Надо было залезть, что ли. Тихо, Хуракан. стой. Лицом к лицу в посвященном тебе храме. Йоу! Блин, классно! Классно, тут очень круто. Ну что, давайте еще кружочек и будем прыгать. Просто хочу какую-нибудь такую картинку сделать. Потрясную. Давайте так и сделаем. Оп. Режим фотосессии. Эм. И где наша Лара? А, я все понял. Не дают нам ее щелкнуть. Вообще никак не дают. Так, единственное, что мы можем сделать, это поменять позу. О, нет, не можем. Совершенно не можем. Ну-ка, давайте попробуем другую штуку. Уже можем сюда встать, наверное. А, уже совсем другое дело. Оп. И теперь по красоте можем сделать все, что хотим. Так, поставим себе логотипчик. Поставим себе красивую рамочку. Поле зрения. Оп-оп. О, самое те осталось личка. Улучшить и тело как-нибудь поинтереснее сделать. о о, о, во. Наверное, так будет интересней. Но мы можем немножко приблизить, оп, и как-то поиграться еще немножко. Блин, но ну... наверное, так будет интересней. Ну вот. Совсем другое дело Еще мы можем немножко поиграться с Приблизить, отдалить Давайте как-то вот так вот сделаем Хотя а нет, слишком Слишком не то будет Я думаю, вот так в самый раз Отлично да, я хочу выйти из фоторежима, и давайте все-таки вернемся к нашему заданию. Нам нужно отсюда убегать. Туда, если мы прыгнем, я полагаю, мы разобьемся. А вот здесь мы потихонечку слезем. Так, здесь придется веревку пускать. А здесь побегать. Осторожно Есть yes. Да что ж ты ш... Почему это происходит Не вовремя Что это было? Что это было? Я не понял прикола. Так, ладно. Но я же знаю теперь, что нас ждет. Осторожно. Пока ждем. Так, прыжок был меня так и у нас тут якобы мостик давай беги есть и я прошла испытание орла кажется я приближаюсь к тайному городу молодец молодец так золотишко всякая хрень так нам нужно опа, опа, исследовать так, здесь нам что скажут? Пойдите процветает под пристальным взором Иская Евара и его совета город растет в нем строят храмы жители города живут в достатке, мире и спокойствии но это шикарно раз они так живут так я вижу тут золотая дверь кажется это строили инки но она не такая древняя как камень снизу ее сделали позже М по красоте да золотая золотая так что мы еще можем тут увидеть мы можем тут увидеть всякие сосуды ну конечно тут прикольно я думал, тут можно поплавать, но нет, как видим. Поплавать тут вообще никак нельзя. Ну и у нас только один ход. Однако, по которому мы можем отсюда потихоньку выбраться. Так. Нет места. Ничего не Спасибо вопрос. за грибы. Но они мне... Не пригодятся сегодня совсем. Так, у нас есть возможность прыгнуть вниз и и все больше никакой другой возможности нету так с цветочками у нас не очень дела Так, давай влазь я вроде не вижу больше никакого пути там одно хотя подождите ну да да я думаю тут проблески мы сейчас куда-то уплывем но нет пути здесь только один так прыгнуть мы можем на ту стену я вижу давайте это делаем оба так И здесь нам нужно вверх лезть. Ну что ж, давайте лезть вверх. Так. Ложочек, да? Держимся, елки зеленые. Другому никак. Так. Вот все прям для нас сделали а? эти небольшие пароходики все прям как для нас так Эй, -э -э. ну давай его не говори что здесь походу еще одно испытание Иона? отсюда потрясающий вид тайный город где-то рядом Лара, я прорвался. Я вхожу в пещеру. Иона? <сёк> черт. <сёк> ну и нафиг ты в нее ходишь, а? Я думаю остаться здесь. У меня нет столько места. Все, у нас просто полная загрузка. Досок мы не можем сделать, но мы можем сделать стрелы. И сразу заберем два очки, конечно же так у нас есть новый базовый лагерь что есть хорошо есть трава есть перья и есть испытание которым мы займемся уже в следующий раз но сейчас я предлагаю нам разжечь костер и посидеть передохнуть и дождаться следующей серии с вами был офис всем огромное спасибо за внимание если вам понравился сегодняшний видосик то обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии и жмите на колокольчик всем пока пока пока пока